Дорогие друзья, во-первых, здравствуйте, во-вторых, пока. Сегодня на самом деле очень великий день, очень серьезный день, потому что я как минимум выключил клоуна и разговариваю с вами на серьезном языке. Что же я хочу сказать? Ну, во-первых, я открыл YouTube и СМИ. Что же я заметил? Давайте, пожалуй, начнем с вопроса, кто самый главный даун... Растни. Либо кефир, либо я, подумали бы вы. Но я скажу вам больше, господа. Есть личность, которая прыгнула на три головы между мной и кефиром. Это ебать пиздец какой-то. А перед началом видеоролика я бы хотел попросить вас убрать беременных от экрана, детей от экрана, людей, которые просто банально видят от экрана, и слабоненных тоже уберечь от экрана. Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Донатер. Сейчас я нахожусь на сервере RustMe, и это соло сервер. Сегодня я решил, что я хочу выполнить такой небольшой челлендж. Мой челлендж. Что? В общем и целом я приоделся вот таким образом. Я куда натер Что? Добавка, В целом я понял, что это полный пиздец. и Невозможно убивать людей на нефтевышке, тем более вот. В таком, блядь, луте Он что, идиот? Нет, свайпа, потому что сегодня Донатер Чертве Блядь, сегодня Ч, ЧТО? Ч, ЧТО? Да боже, блядь, это не... Я ставлю себе новую цель, это... Ч, ЧТО? ЧТО, блядь? Куда натер. Ч, ЧТО? Да боже, я не... Далее я покажу вам интересный... Что? Куда натер? Боже, ну господи, да не, я нахер Всем привет, и сегодня хочу посоветовать платный сервер с проходкой в 100 рублей. Но с моим промокодом она будет стоить 75 рублей. Название сервера только в субботу из 10 по 11.00. Красивые города. Боже, это читы! Это читы! Куда натер? Он урод! Боже, ну господи. Какой да. урод! Это читы, это просто читы! Конченная залупа, блять. Как в это играть? Тут одни читеры просто. Сплатный сервер с проходкой в 100 рублей. Но с моим промокодом она будет стоить 75 рублей.